Здравствуйте. Валега Здравствуй. Маслан, что как у вас дела? Да пойдет а почем. Как да у вас? Да нормально. Как жить, здоровье? У нас вот сам Я откуда? Я с России, Москва. Соболезно, соболезно. Почему? Ну, как ну, ты же там гражданин вы... России? Ли? Ну да. Нацист, фашист, оккупант, Может ты хорошо что ли? В чем окупан? Крым, Крым, чья я ответил? Крым, Крым России. Ты же фашист. Ты фашист. А ты Вы, вы их. А, а вы знаете, что эти, эти территории, чьи были? Украинские были. Какого года? С какого года они украинские были? 63-й года. 54. Не путаете? Тысяча девятьсот пятьдесят А им кто эти земли давал? Кто, кто им давал эти украинские земли? Как казаки, все историки, все историю знают хорошо. А вы что-то плохо знаете. Историю вы не знаете. Вы вот в России ваши земли есть? Казахские? Скажите. Ты вообще Ты сам, сам я казах. Ну, казах что не слышу. Знаю казахский понимаю, но буду по русски разговаривать. Прямо как. Принцип ты как на... мой шаг точно, блядь. Подожди, он, он будет точно выражает, такой выражает. как ты, подожди подожди, подожди. подожди, я скажу, выражает. он будет шагой, да, точно он как он ты, блядь. Тебя понимает, даже больше, чем ты, блядь. Он еще останется, понимаешь, блядь? сейчас, если услышу, то что я его с тобой, с тобой сравнивают, он, ну, для Это голодов поделит. ты по что мне с этим, этим манку там Хорошо, хорошо. Ну не говори, что ты казах, хорошо? хорошо. Ответи, ну, ты, у тебя родной какой язык? Положи. Ладно, глобально, сейчас перейдем. Казахский, да, у тебя какой Казахстан. родной язык? Казахский? Ну, Сулю, слышишь, фонарь не будет. Сулю, Суль, Сулю, что, ваша я по-русски буду с вами общаться, просто а. один вопрос, ответьте. Видишь, просто... у, у тебя родной язык какой, на ком пишешь, когда разговариваешь, читаешь, читаешь, на ком там, Мы с вами сейчас общаемся в чатах. Читать... Подожди, просто на ком, ком языке ты разговариваешь, разговариваешь пишешь, читаешь, читаешь, на ком языке? Я и на таком, и на таком пишу. Когда, как... ну, на, на, какой, какой такой, такой как, как, ну, как озвучь, какие языки? языки? На казахском пишу, разговариваю, а, общаюсь на русском. Он на казахском пишет. Вот за казаха не будем, на иностранном разговаривать. Русский язык для нас иностранный язык. Родной родным искать. Анатолий Мисурицы. Анатолий Мисурицы. вопрос ответить? что что Анатолий Мисурицы. Если не Чеченский Мисурицы, не Анатолий Мисурицы? На территории Казахстана. Казахстан. Я же сенат Анатолий Мисурицы. Сенатом Казахстана. Ну, <связь> ты уже в сидишь, ты ешь, в врешь. Вы зачем вы тебе это надо? Ты врешь и уже сидишь. Ты могу сидишь, врешь. Зачем тебе это надо? Хорошо, я вру. Русский. русский. Давайте, ну, я вру. Ладно. Какой родной язык для тебя? Лад, Какой для, для тебя? Я буду по-вашему русским. Ладно, я русский. Все, хорошо. я русский. Все, вот. Ой, Рахмед Болтан. Скажите мне, вот на этот вопрос. В России есть... А у нас таких людей, как ты говоришь, Манкур. Майанкурт говорят про таких, как Я знаю, знаю. Много чего говорят. на территории России есть территория Казах Казахстана? Да, да, мы казахи. Москву, Москву построили, построили государственную Москву создали. Мой дедушка, только том, был, потому что за то, что не платил дань, жопу Москву. Ты не знаешь об этой истории? Москва Донской. Москва спаленная, да? Не-не-не, это, это до свое, самый, самый первый жук в Москву, да. да. За то, что вы, дань не платил. Видите, Москва знаешь вы, такого? Вы с Южного Казахстана, да, получается? Нету Южного Казахстана. Есть юг Казахстана. Юг Казахстана, да? Я, а, а Тебе Манкур какая разница? Нет. Мангуртом только говорят, он. Ты хороший. Э, ты хороший, ты хороший. Русский раб, Ты знаешь. Язык хозяина, язык хозяина, даже свой забыл, за мной, а язык хозяина знаю, знаешь. И сейчас, сейчас ловишь, кусаешься, кусаешь, чтобы что хозяина никто не трогал твоего. Да, твоего. Да, Правильно Я с вами нормально разговариваю. Вот, смотри, Кусаю, да, я, да, да, да, да. И на языке я, хозяин не разговаривает, не даже свой не язык не ловите даже. Сегодня вот сейчас пол-одиннадцатого, да, вторник. Как я раб, могу дома сидеть, или сидеть в интернете? Не, Конечно, я же если, при, пример аргументировал, что ты разговариваешь на языке, языке хозяина, хозяина, ты даже свой язык забыл. Ну, ладно. Ты хороший, казахстан, рад. Тогда возьмем так, э, казахский язык, значит, вы э, своего... Э, у меня национальность такая, казахстан. понимаешь, в отличие от тебя, я у меня национальность казах. А И ты, ты Мангл, Да, понятно, Да, полезно. вот, что ну, э, знаешь, э, ну, южные так говорят, понятно. А все остальные казахи, все нормальные, нормально общаются. Если вот так Санкуртов, Санкуртов, если границу России закрыть. А почему я плохо? А почему ты считаешь, что я плохо с тобой общаюсь? Я ничего не говорю про вас. Я просто. Ты сказал, что все остальные общаются нормально. За что получается по твоим словам ненормально? Вы меня отзываете. Нет, ты сам сакс? себя вы не умеешь понимать, ты свой родной язык забыл, в языке хозяина разговаривал. Почему? Почему ты сам? Вы меня только что обозвали э, хуже осла, э, у вас осел лучше, типа. Нет, Но мой я осел, осел, потому что свой родной, родной язык знает осел, осел, а все ты все свой родной язык не, не знаешь. Хорошо, хорошо. Вот смотрите, если границы России... Я обзывал тебя, тогда не говорю, что я обзывал тебя. Ты кем ты являешься, я кем не назвал тебя. Все, ладно, ладно. Если границы России закрыты... что ну ты обиженный такой. Почему, Почему делать? ты обижаешься? Ты обиженный я такой. Почему подожди, так обижен? ответь на вопрос. Сейчас а? в данный момент э, казахстанские машины через Россию пересекают границы. Работают э, фуры, работают через российские промышленности. Что вы будете делать, когда закроют границу Казахстана? Вот именно разница, что мы еще не закрыли. Если мы закроем, то что вы будете делать? Что нам? Что от вас надо? Что вы будете ну, делать, если степени, мы, казаки, закроем границу? Вы же что друг друга друг желать там начнете. Через нас хоть вам что-то поступает. поступает. А если мы заходим, то поступает. что с вами будет? Что поступает? Что поступает? Вас, вас с Европы поступает? выпнули, сказали, русские свиньи, идите отсюда. Вас не пускают никуда, выгоняют вас. Молитесь на казахов, то мы им закроем границу. Казаки вот так общаются. Вот люди, смотрите на него. А? Вот. да. да, да. А ты, а, какой? А, ты а ты какой? какой? Я нормальный. Норм... А, а ты нормальный, нормальный который твой родной язык казах потерял? Знаю. Я много Казара знаю. В Казахстане, да. Нет, кого знаю, ты знаешь, я не знаю. знаю. Мы с тобой мы общаемся. С тобой мы общаемся, с тобой общаемся. Да? общаемся. Я ну, не знаю, ну, с кем ты с... С кем там общаешься, кого ты видел, ты не говоришь за кого-то. Давай, давай мы с тобой поговорим. Давай поговорим. Да, вот сейчас твоему президента или царя объявили ордер, выписали. Можете бы назвать его? Я сказал, царь. Ну, царь. Ну, видишь, даже твоего дедушка Гитлера так не опускали, как твоего царя. Его Мы сейчас подпрыгнут, загнали, царя твоего, и насрали на него, нас нас на сейчас воняет. Кто насрал? Международный, международный уголовный, уголовный суд. суд. Ты, знаешь, ты не Почему курс? Международный уголовный суд, если что-то есть, если Россия косячит, почему он ничего не решает? Потому что Россия ничего не нарушала. Еще, Еще по той статье, которую а воровствуют детей. Это, это самая ниша. Даже в уголовном мире за эту статью опускают. А предъявили твоему президенту. Почему тогда Америка ничего не может сделать в России? Потому что. Как не а может? Ты, ты что, знаешь, почему, что договор абрицы стоят. Абрицы стоят. Абрисы стоят. стоят. Это они просто Я... передали. Хаймарсы там есть. Передали. Это ничего не знаешь, что ли? Это просто это передали. Они не воюют. Они ничего, они а -а -а. на сторонке стоят, смотрят пока. Они ничего, они ничего, они ничего, они а, делают. На утро, не... Они ждут до последнего. Хаймарсы, хаймарсы, хаймарсы, леопарды. леопарды. Ну, Скоро F-16 будет. У, у них танки не могут нормально ездить по... Сейчас потом... По крутой земле не умеют ездить. А ваши ракеты, которые не... Это, как его он сказал, генерал, по но рельефу этой бесности, якость не учитываю. Ты про это тоже хочешь сказать? Или которые ракеты за ту и сторону на запрыгивают, Трield, как, залетают, и сидят, смотрят, виду, смотрят, как мультфильм, это, как 소фе, это же, А потом раз, раз я... и... Нет, это, да, да вы умеете сказки рассказывать. Казан, так ну, это мультфильмы вы смотрите, это ваш мультфильм. Это в сердце. Ну, мой Ишак услышал, что я тебя л... да. с ним сравниваю. Казах, говори по-казахски. Да не не я, я с вами разговариваю, да? Не говори, ты не умеешь, ты не умеешь, а мой Ишак в отличие от тебя, он свой Ишак язык не забыл, он умеет, понимаешь, ты родился оскорблённым, понимаешь, ты родился оскорблённым, ты почему, подожди, почему ты меня ввиняешь, почему ты меня ввиняешь? Ты сам родился таким да, оскорбленным? Я вас не да. я просто... Ты родился оскорбленным. Я в этом не виноват. Ты родился таким оскорбленным, да? Ты радуешься этого, да? Я радуюсь, конечно. За то, что да. я не За я хозяина заступается. Заступает. Вижу, что нацисты фашисты, меня да, признали. Да. В чем я радио? В чем? Так, 24 22 февраля или 24 февраля 202 года. Какие у вас были лозунги, когда ваши танки. Ваша армия переступила границу Украины? Какие лозунги были? Как? Где? ВЗ, что ли? Я ВЗ, вопрос задал, ВЗ, я вопрос ВЗ, задал. ВЗ. Ты можешь ответить? З и В, что ли? Нет. Под, под какими под лозунгами? лозунгами? Демилитаризация, демилитаризация и денацификация, да? да? Наверное, наверное. Правильно Давайте расскажем. Да, а да. денацификация это уничтожение другой нации. Наци... Вы нацисты? На... Понятно, понятно. А почему. Понятно? Вы хорошо. Хоть я, я, а я с тобой я на той свинячий мизгейт. Оккупировал. Что И я вы сказал? сказал? Вы говорили, оккупировали Россию, Украину. А Крым, ну, че, что, Россия, Украина. А Клим что, что, до сих пор украинский? Я, я, я что-то, что-то пропустил? пропустил. А вам завидно, да? Что Россия такая сильная Что? Быть нацистом? Вы сильно, вы войну проиграли уже. Какую войну проиграли? Ваша армия, вы когда говорите, за три дня Киев возьмем, вы это... уже второй поле, да, это... это... да я договорю, да договорю, вы успокоиться, да я договорю. Это... Это... Да, я договорю. Это... Если тебе это... так... плохо это... стало, просто это громко это... скажи Славу Украине, интеллигенты, честно, попробуй, скажи Славу Украине, интеллигенты, да? Да. Я... Так, попробуй, да, громко скажи Славу. Слава России. Видишь, не получилось. <laughs> смотри, Вы, ваши, когда э, войны а, начали, сказали, за три дня Киев возьмем. Так вот после этого сейчас русская армия, нацистско-фашистская подзыва русская армия, второй а год Зайчику уберет вместо Киева. Правильно же? Где Киев? Зайчик? Вот за Зайчик? год с лишним. Зайчик что это? Зайчик, Зайчик. Зайчик уберет. Да. да. Вот смотри. Вот сейчас за год. Ну давай расскажу, что тут тоже Ну, спокойно. Понравилась тебе эта фраза, что ли? Ну, я спрашиваю, уточняю. А, Блять, тебя прям вот это заинтересовало, этим, да? Конечно. Я понял Конечно. тебя. Подожди, все, все я понял, успокойся. успокойся. Давайте, говорите, говорите. А, да, глазки загорелись. Договор... Успокойся, Спокойся, я не не тебе не объясню, успокойся. успокойся. А то вот потекли, глазки загорелись. Глазки загорелись. Подожди. Вот Но за город за... с лишним один областной город, который вы оккупировали, назови, пожалуйста. Можешь назвать один город, областной центр, который вы оккупировали в Украине. Я вопрос задал уже. Я вопрос задал уже. Не, не, вы зайчик узяли. Как ты говоришь, что? А зайчик что это-то? Я не понял, вот он. Вот именно вот наша беседе, вот это себе заинтересовал. В чем зайчик? Зайчик в чем заключается? Зайчик? Да. Защитку, когда вот у своей, у своей армии спросишь, что они делают, защитку берут, вот свою, у русской армии спросишь, они тебе скажут, да, ну, я и научат тебя. тебя, и научат тебя, и тебя, и тебя, тебя, и тебя и да, что это и такое, Понятно. ты в этом деле будешь, у тебя черный пояс будет по этому делу, ой, молодец, радуется, у вас пока белый пояс, да, получается, да, банкурцы, да, бьете вы же, я почему. вам сколько лет? Ты чё, замуж за что, замуж хозяйственное выйдет? Нет, конечно. Бля, то, то, то, то, то спрашивает, то что такое защик, то теперь мой возраст, то мой возраст я, я, я, я Ну что, у него глаза загорели, слики потеки. Что, возбуждаться начал, да? я успокойся. У вас Русский, успокойся. Успокойся, успокойся. Успокойся. Хорошо? Все, успокойся. и глазки загорели. Возбуждаться начал, да? Сейчас возраст спрашивай. Телефон спросит, потом, блядь, адрес спросит, блядь, успокойся. Я, я обязательно. Обязательно толерантный человек, да? Да, да. да. да. Только не, не возбуждай. Ну, понятно. Толерант, вот это слово, вот это ваше, когда вы сказали, вы ну, толерант, что я понял. Я диалог... Что, что ты понял, Лукость? Ну, вы... А то, что ты а понял? Вы... Определение, определение, да, слово толерантный? Сейчас я скажу. Да, я не считаю, считаю что что что гугле, я, гугле. Не читаю, я адрес дам вам сейчас. Я же говорю, то возраст спросит, кто теперь свой адрес кидает. Успокойся, говорю. Почему? Ты... Ты... Ты... Ты... вот, вот, вот, вот. Ты гетеросенсуал, гетеросенсуал, да? да? Признайся. Наберись. Так, сейчас подождите, я вам адрес хочу дать. И, Дай да не надо мне твой адрес, не надо. Я, я говорю, ты говорить. вообще признайся, ты гетерососуал. И смелость. Вот ваше. Вот, Толерантные все там. ЛГБТшные. Да, да. то. Твоя, Твоя тема, ты этим занимаешься, да? Ты я вообще. Вот... Я вот, если вы толерантный, я привел вам. <сíх> <сíх> <сíх> Твоя больная, больная тема, да? Я, я, вижу, я что вижу, что детский потекли, когда да. сказал, да. значит, что такое? Вот. А ты вообще ты Алма-то далеко от вас. Я Дальше вопрос задал, задал ты ответь, ответ, ответ. потом я отвечу. Да. Да. Ты вообще гетеросексуал? Признайся, ты гетеросексуал? Это, это я? Это, это плохо русский язык. Русский. Ай, это молодец. Хоть в, в этом ты прожайся, разбираешься. Да. Че Алма-то? Да твой вопрос слушали. Сейчас, сейчас. Ой, блин. Да. А... Довольно, не слушаешься. Меня... Ну что э... слушать? Что, э... что от вас с толку? Вы ничего такого не знаете. Скажи, да, у тебя настроение не подавится. Не подавится. Слава Украине. Скажи, ну попробуй. Слава свалке. Место <свят> встречи, геев в Алмате. Вот ваше место. А, а тебе уже пригласите на кинули. Ну Блин, это вы же толерантные люди. Вы знаете, где вам что, где как. Тем более южнее, если вы живете. Ты, это, ты, это ты опасно, обиделся, да? Обиделся? И тебе кинули пригласительный, ты я обиделся, я да? <свят> Откинут это... тебе. Чем мужика ищешь? Найдем у тебя мужика, не переживай. Я, я найдем у тебя мужика, все. Найдем у тебя мужика. Не переживай, мы найдем у тебя мужика. Вот вы любите, да, толерантности такие? вы вот начинаете обижаться и не даете мне сказать, потому что вы хотите этим утвердиться. Я на старикам и больным людям как бы, много не обращаю внимания сильно. Лишь бы вы здоровы были, чтобы у вас сейчас вот в данный момент давление, чтобы не поднялся. А тут будете лежать, вам некому помочь. Еще раз повторю, как на русском языке ты разговариваешь. Что ты, понял, что ты не понял, что ты сам сказал, сказал да? ты на твоем родном языке? Я понимаю. Все понимаю хорошо. Да, да мой шаг, шаг тоже понимает. Я, я сказал, он не тоже не такой же, как и ты. Было Но приятно общаться? <laughs> серьезно, О, ой, молодец. Да. Путин хуйно. Слава Украине, слава Джавелину, слава Хаймерсу. Скоро будет и Леопардом слава. Абрамса слава. И ф слава. слава. Свинорусики пока.